Это уже вторая часть нашего обзора всех билдов и классов, которые вы можете попробовать в возвращении 2.0, как в альтернативном балансе, так и в новом балансе. Добро пожаловать в нашу колонию. Ну а вторая часть начинается с подборки билдов Лавкачей. лавкачом вы можете вступать абсолютно в любую гильдию, хоть в ополчение, хоть в наемники, хоть в стражники, вне зависимости от билда, который вы собираетесь играть. Тем не менее, в любой гильдии для ловкачей есть свои доспехи. Отличаются такие доспехи наличием уклонения, но при этом худшими показателями в плане защиты. Играя за ловкача, вам доступно множество разных билдов. Здесь есть дуалы, классический лучник, игра через рапиры или копья. В общем, билдов хватает. Обо всех этих билдах мы начнем по порядку. Но сначала общая тема про защиту ловкачей. Играя за ловкачей, вам не придется носить гильдейские доспехи, потому что в Возвращении есть огромное количество уникальных доспехов для этого класса. Поэтому основными поставщиками доспехов будет для вас гильдия охотников, гильдия воров или гильдия убийц. Клык, мой друг. Поэтому выполняя квесты этих гильдий, у вас всегда будут актуальные доспехи. Из ловкачей билд лучника, на мой взгляд, еще одна имба. То есть это тот же маг, но у которого всегда есть мана, а точнее стрелы. К лучнику, как и к магу, просто не успевает подойти. В новом балансе лучника появилась особая фишка, а именно прошитие стрелами. То есть с определенным шансом стрела пролетает сквозь врага и попадает в следующего бедолагу. Что естественно упрощает фарм толпорков, которые ждут вас в очередь в внешнем кольце. Сам же шанс пробития стрелой зависит от навыка владения луком. Что касается оружия для лукаря, луков в игре огромное количество. А также есть разные виды стрел, которые поджигают или замораживают, что очень помогает против боссов. Особенностью лука – это умение акробатика, которое изучается в гильдии воров. Акробатика позволяет вам быстро перемещаться по карте, а также быстро сокращать дистанцию. Что опять же похоже на руну блинка магов. Но маги получают свою руну только с третьей главы. А акробатику вы изучаете уже с первой. Получай, Эксперты по возвратке собирают нужное количество ловкости и милишным классом и магам. Поэтому сразу говорю, что акробатика во второй главе для милишника или мага – это пассибл. Поэтому собирайте ловкость. К ловкачам также относится еще один билд – дуалист. Дуалистам вы также можете присоединиться к любой гильдии. Особенности дуалиста – это скорость. И топовая анимация с самого начала игры. Однако требования по дуалам довольно высокие. Дуалам учит Гонсалес. Ну а чтобы он согласился вас учить, вам придется вынести логово бандитов. Логово которых находится на побережье, рядом с башней С главаря бандитов и падает записка, в которой ему рассказывают об опасном парне Гонсалесе, который крошит своих врагов двумя мечами. Спасибо за золото, герой. Но учитывайте, что это одна из самых жестких банд на острове Харинис. Поэтому, чтобы вынести их, придется проявлять смекалку. Свиток превращения в голема вам в помощь. Ну или качаться, качаться и качаться. Качаться все равно придется просто потому, что вы все равно не сможете взять в руки свои первые дуалы. То есть он учит вас, как держать оружие в двух руках. Чтобы без глупостей. И при этом щедрый ассасин подарит вам первые дуалы. Какая жестокость. С дуалами вы сразу получаете топовую анимацию. А когда вы улучшаете владение своим оружием, вы просто увеличиваете свой урон на один за каждое владение оружием. В будущем вы также сможете улучшить скорость анимации дуалов. Что касается силы класса. По силе дуалист наносит один из самых больших физических уронов. То есть после прокачки он начинает рубить как следует. Настоящий лихой рубака. Ты и так считаешь? Да я просто в этом уверен. Что касается урона дуалиста, его оружие требует и силы, и ловкость. Точные формулы я не нашел, но на практике больший урон дает прокачка именно ловкости. Поэтому лавкач дуалист качает ловкость. Следующий класс еще один маг, темный маг. Ты знаешь что-нибудь о людях в черных рясах? Нет. Будь осторожен, если наткнешься на них. Понимаю. Темный маг это не некромант. Даже несмотря на то, что учитель снова Ксардас, у темного мага своя магия, поэтому выполнив требования по мани-интеллекту, вы сможете спросить у Ксардаса про другой путь, и после этого вступить в темные магии. Фишка темных магов ⁇ это руны с отложенным уроном, а также руны контроля, то есть руны, которые наносят постепенный урон, а руны контроля позволяют брать под свой контроль некоторую непись, которая становится вашим сумоном. Звучит красиво, поэтому в начале выхода этого билда он был имбой, но потом требования по интеллекту подняли, и вы больше не можете брать под контроль некоторую непись. Например, тех же темных странников, которые появляются с третьей главы и начинают кошмарить новичков. После ребалансов темного мага вы больше не можете брать под контроль призывных сумонов-боссов, что несколько усложнило игру за этот класс. К контролю также можно отнести руну жажда крови, который агрит одну непись на другую. В начале выхода этого билда руна жажда крови также действовала на всех. Но потом пошли нерфы, никто не берется под контроль, а также не хочет бить друг друга. Дамажущая магия темного мага такое себе. Все дело в том, что оно имеет отложенный урон, а маги в готике живут за счет мгновенного урона, то есть темный маг вынужден бегать вдвое больше. Выживаемость мага возвратки во многом зависит от того, сколько спелов вы можете кинуть до того, как вас достанут, то есть сколько спелов вы сможете кинуть за одну полоску маны. А в случае с темным магом вам нужно кинуть спел и бегать, пока не пройдет весь урон, потом снова кинуть спел и снова бегать. При этом замедление, которое накладывают некоторые руны, не особенно помогают. Темным магом также играют через вуаль тьмы, но таким способом я не пробовал. Следующий маг – это маг -гуру. Где мой пакет? Так получилось, что… <звы> Однако, вступление в гуру не для новичков. Чтобы с вами заговорили в болотном лагере, вам нужно найти повязку послушника, которую выдает Лестер в долине рядом с башней Сардоса. Стать послушником вы можете, выполнив один квест. Держи пакет. И смотри, не потеряй его. Но чтобы стать истинным магом гуру, потребуется попотеть. Попотеть это значит уговорить всех остальных гуру принять вас. Самое интересное тут сбор ингредиентов для магического эликсира, за которыми вам придется побегать. Поэтому этот класс не для начинающих. Тем не менее маги гуру имеют 100% скалирования интеллекта. Поэтому в теории должны наносить больше урона, чем остальные маги с руны. Но на практике магуру наносит приблизительно столько же урона, сколько и маг огня. Из особенностей класса гуру – это курение косяков, которые каждый день дают прибавку к мане. А также руны с определенным шансом накладывают сон или отталкивают врага. Здесь стоит отметить, что руна Кулак Ветра, который дается на втором круге, наносит один из самых больших уронов и при этом отталкивает врага. Мне кажется, что Кулак Ветра – одна из самых дамажащих рун среди других магов второго круга. Проблемка этой руны в том, что она отталкивает не только врагов, но и союзников, которым это очень не нравится, и которые начинают агриться на вас. Также гуру на втором круге получает руну каменный взрыв, который наносит сплэшевый урон. То есть это самая ранняя руна сплэшевого урона, что еще одно преимущество мага-гуру перед другими магами. Вступая в болотный лагерь, вы также можете стать стражем, но это уже милишный класс. То есть болотный лагерь предлагает вам два варианта, либо маг-гуру, либо милишник страж. Вступление в стражи также затянуто до невозможности. И скорее всего станет проблемой для начинающих гатаманов. Но вступление не нереально. Особые плюшки стражи это косяки, которые замедляют время. Замедлением времени боссы становятся грушей для битья. Для вступления вам также придется прийти в повязке, чтобы с вами заговорил главный гуру. А также придется принести молот таракота, который находится в секретной пещере недалеко от раскопок магов воды. Но чтобы открылась эта пещера, нужно нажать кнопку в пирамиде. Здесь вам в помощь черный туман, который сделает вас невидимым на определенное время. Я пришел за своей дневной порцией болотника. Сегодня ты уже получил свою порцию. Ну и последний маг на закуску – это маг воды. Особенности магов воды – это две школы. Школа молний, которая снижает резисты к урону, и школа льда, которая замораживает противника с определенным шансом, при этом наносится больше урон. Сила мага воды во многом зависит, прокает у вас заморозка или нет. Замороженный враг получает намного больше урона и само собой станется, поэтому становится грушей для битья. Но есть проблемка со вступлением. Полноценным магом воды вы сможете стать только во второй главе. А чтобы вас приняли в адепты, потребуется выполнить некоторые задания. Первое задание это где же все пропавшие люди? Здесь можно залить всю банду Декстера огненным дождем, который поселился в башне недалеко от фермы Анара. Также вам потребуется принести все орнаменты для Нефариуса и выполнить последний квест, поставщик оружия для бандитов. И на этом моменте вы становитесь адептом, а до этого времени придется побегать в том, что есть. И скорее всего это будет броня кольца воды. В теории без особой прокачки можно выполнить все эти квесты. Но для новичков это может стать проблемой. Потому что в полноценные магии воды вас примут только во второй главе в Яркиндаре. Ну и на закуску самый имбовый билд билд через яды. Если конечно речь не идет о сложности кошмарный сон плюс. Потому что на кошмарном сне яды немножко послабее. Яды вы можете изучать на любой миличный класс. Кроме темного рыцаря или магов, яда мучит друид Фригиал, который находится за фермой Анара. Просто идем от лагеря вдоль скалы и наткнемся на его пещеру. Друид попросит убить ядовитого снайпера, который лучше всего выносится свитком огненного шара. Ну а дальше пьете бутылек и изучайте яды. Но следует помнить, что яды режут физический урон на 50%, но при этом дают моментальный урон от ядов, а также накладывают доту, урон которых зависит от уровня изучения ядов. Всего же уровней 5. В билде через яды есть также специальные яды, которые наносят на 50% больше урона оркам, нежить или животным. Специальные яды открываются со второго уровня, со второй главы. Но, чтобы их готовить, вам также потребуются рецепты. Первый рецепт на дополнительный урон по оркам вам дадут в лагере охотников. За квест «Уничтожение отряда орков» за ферма Акила цвет против нежити вы получите от Ксардаса, когда принесете ему некрономикон, который спрятан в башне на дальнем пляже Хариниса. Но чтобы попасть в башню, вам придется убить теневого голема, который ни на что не реагирует, кроме свитка паладинов, который называется Святой Свет. В новом балансе свиток находится в пещере с правой стороны от рыночной площади, или его также можно выкрасть у паладина в ратуше. В альтернативном балансе свиток лежит в пещере за лагерем Декстера. Там, где полно нежити, тут вам в помощь также черный туман, или же у того же паладина Ингмара. Рецепт ядов против животных находится в пещере черного тролля, то есть лежит тут в сторонке. Она, щенок, в, сторону, в альтернативном балансе яды вы можете изучать только в первой главе, а в новом балансе до второй главы включительно. После этого буты лег теряет свой срок годности по силе яды имба, особенно на рекомендованных настройках. Поэтому, играя через яды, игра будет легким приключением. Это все основные билды, которые вы можете попробовать на данный момент возвратки. Конечно, можно что-то комбинировать и делать гибридные билды. Но все основные билды вы уже знаете. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и welcome в группу в Discord и ВКонтакте, ссылки в описании.